не часто это делаю вообще не часто очень не часто И вот залез на какие тут на комментарии на рассмотрение те которых помечает система ну их тут четверть штуки я не знаю я не знаю как это вообще можно читать некоторые комментарии это вообще жесть короче борису сын торчинов плохо видно слышишь очередной шизофреники пидорас интернетный мне даже не интересно сколько вас в интернете лжецарей стоили миллион, потому что я истинный царь, дипломированный врач, психиатр ваш, псы интернетные, видите ли, я возмутитель общественного покоя, рожденный в хлеву, блейд хлема, авторитет распятый между двух воров. Блин, и тут такая хрень вообще. И тут, и тут целая поэпа, целые поэмы пишут мне, ⁇ -мо ⁇ ну блин, сколько... Ну, как можно? Как можно? Я не знаю. Это, наверное, может я таких людей притягиваю к себе. Именно, именно с такими мнениями. Это просто пипец. Сколько же вас тут развелось? Вообще я просто в шоке. Я просто в шоке. Это очень очень популярная тема. Грядущий русский царь. Очень... А как тут это оказалось? Голова Стекова, Татьяна? А, это не её. В общем, понятно. Ребята, будьте более интеллигентными людьми. С вами русский царь.